Ну, признайтесь, но многие же так учат английский. Пишут себе стикеры, играют в слова на телефоне. А где результат? Пишите в комментариях, если вы тоже так же учите слова. Слушайте, на самом деле те, кто учит слова, отдельные слова, а не фразы, создают себе только сложности в изучении английского. Так вот мне прям хочется сказать, так не учи же слова. И тут ты спросишь, как это, как это, как это не учить слова-то? Что за глупости ты вообще несешь? Незнакомый мне парень на YouTube. кстати, меня зовут Максим. А я тебе вот что скажу. Само слово, оно вообще ни с чем не ассоциируется в твоей голове. Именно поэтому ты его не запоминаешь. Вспомни, как ты без конца повторяешь одно и то же слово, а потом в самый нужный момент, я не знаю, слово молоко, допустим, ты его учил, учил, учил, думаешь, ага, milk, milk, milk. И тут приходишь в магазин, Could you please give me some... Этсам... Мгм... Some... Mm -hmm. и забыл, ничего не помнишь, потому что что? Ассоциации никакой не было в твоей голове. Слово просто улетучилось в самый неподходящий момент. Хотите эксперимент, если не верите мне? Давайте, я вам сейчас скажу одно слово. А вы попробуйте его запомнить, это слово «leven», это слово «закваска». Для тех, кто не знает, для молодых наших зрителей скажу, что закваска – это такие дрожжи, то есть его пускаешь в тесто, и тесто поднимается, хлеб становится пышный. И прям вот на самом деле запомнить это слово не очень-то легко, скорее всего вы уже его забыли, ну, нет, сейчас еще может быть помните, но скорее всего вы уже его забыли. Но берем секретный прием, ручку, стикер, пишем, Пишем слово на стикере, Его чудо! Вы его, нет, вы его не запомнили. Улетучилось? Без толку. М -м. Продолжаем эксперимент. Теперь мы попробуем связать слово в предложение. Оно будет не такое уж простое, но оно будет очень визуально запоминающееся. Вот это предложение. Leaven comes from the word that means enliven. И оно переводится как слово закваска происходит от слова оживлять. И это же правда так. То есть, мы тесто было как будто бы мертвым, мы пустили туда закваску, и оно хлоп-хоп набухло а жило живой, как будто стало поднялось. И смотрите, теперь, допустим, на будущее вам нужно вспомнить слово закваска, например. И тут вы вспоминаете: ага, закваска жизнь, жизнь, жизнь это лифт, да, жить это лифт. Значит, оживляйте 1, ага, лев, 1, да, 1. То есть, вы просто ассоциировали это слово с чем-то уже, с чем-то с какой-то жизнью, и вы выучили целое предложение comes from the word that means enliven. И смотрите, получилось так, что вы выучили не просто слово, а вы выучили структуру целого предложения. То есть сейчас мы знаем структуру предложения как что-то, происходит из чего-то. Теперь меняем слова, и у нас получаются совершенно разные предложения. То есть смотрите, какой мы делаем вывод. Когда мы учим слово, оно вообще ни с чем не ассоциируется в нашей голове, и мы его скорее всего забудем. Но когда мы учим целое предложение, мы учим... Как вообще в принципе строятся английские предложения? Мы учим сразу кучу грамматики, потому что в каждом предложении очень много грамматики. Плюс мы сразу на слух как бы сами себе слышим, как логично и правильно звучат слова в предложении. И вывод такой, что учение предложений или фразы, или хотя бы словосочетания приносит гораздо больший смысл, чем просто чем просто изучение какого-то одного, ни с чем не связанного в нашей голове слова. На самом деле, с этой закваской это просто ну, пример, вы поняли его? В идеале, если вы еще себе создадите какой-нибудь образ, не знаю, зарисуйте себе это слово, чтобы у вас оно сразу оп-оп визуальный образ в голове. Но тут ты спросишь, а как мне, вот ты сейчас умный сидишь, конечно, там со своей закваской пример придумал, а мне это как придумывать? Допустим, я не знаю, хочу это какое-нибудь слово выучить. Не знаю, цветок. Я хочу выучить слово цветок. Где мне найти примеры с этим словом? Но лично мы в Англии Шо, когда мы пишем сценарии, мы пользуемся сервисом, называется Lingua Life. На самом деле сервисов разных вагон это я просто сейчас на пример привел. Пишите пожалуйста в комментариях, какими сервисами для изучения слов вы пользуетесь. Ну вот мы рекомендуем Lingua Life, потому что он молодец. Ну это не реклама, потому что нам никто за это не заплатит никогда в жизни. Явно не единственный сервис, их миллион разных. Чем вы пользуетесь, какими-то приложениями, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы мы могли прочитать, и чтобы те, кто смотрит это видео, могли для себя тоже новые сервисы почерпнуть. Скажем так, у нас будет обмен опытом. Тут знаете, какой вообще главный принцип? Главный принцип не лениться. Увидели какое-то слово, не думайте, что, ну ладно, потом как-нибудь посмотрю. Нет, не потом, сразу открыли, посмотрели, придумали себе ассоциацию, заучили какое-нибудь слово, словосочет... хотя бы словосочетание, или лучшее предложение. Только, умоляю, пожалуйста, не пользуйтесь Google Translate, он вам не выдаст ничего, кроме одного слова. Скачайте себе другое, любое приложение, которое вам удобное, чтобы оно вам давало примеры тут же. Примеры из реальных текстов или из фильмов. Слова отдельно учить можно, но есть способ, как это делать правильно. Смотрите, вот эта картинка, это на самом деле не я ее сделал, я ее взял из какого-то университетского сайта, я забыл, как он называется. Принцип заучивания слов. Красная линия – это то, что вы выучили слово впервые. Это вот эта пунктирная синяя линия, это когда вы слово забыли, и снизу дни. И смотрите, вот вы слово выучили в первый день, скорее всего, к концу первого дня все, ушло, Гон, как говорим мы, американцы. Ушло это слово из вашей памяти, нету его, поэтому что нужно делать? Вы на следующий день еще раз повторяете это же самое слово, и скорее всего, к третьему дню вы его снова забудете. Поэтому на третий день вы его снова заучиваете и делаете это еще и на четвертый день. Вот такой вот есть принцип повторять слово одно и то же 4 дня подряд. Тогда, скорее всего, вы его выучите. На четвертый день повторения вероятность запоминания слова возрастает просто многократно. Это не мои слова. Я лично, честно говоря, не пользовался, никогда в жизни не учил слова. Но вот так утверждают умные дядьки из университета. Как же сделать так, чтобы слова учить отдельные было не скучно? Если говорить именно о теме искусства, то мы, как школа английского языка, объединились со школой популярного искусства OPPO Part и создали целый курс, посвященный английскому и искусству. И на самом деле в этом курсе есть как слова, так и фразы. И мы сделали так, чтобы это учить не было скучно. То есть мы облекли какие-то обычные слова. В интересные фразы, в интерес... мы использовали разные классные сервисы для изучения слов. И вы можете понять, что даже в такой скучной, казалось бы, теме, как изучение слов искусства, можно реально развлекаться во время того, как ты учишься. Давайте, чтобы не быть голословными, вы сами можете попробовать. Этот курс, понятное дело, платный, потому что там трудились очень много профессионалов, чтобы его создать. Но вы сейчас можете попробовать один модуль из пяти за 490 рублей по ссылке в описании. Переходите по ссылке в описании и попробуйте. Наш метод заучивания слов в плане искусства, если оно вам интересно. Хотя, если оно вам даже казалось бы неинтересно, то вы можете просто пройти, почитать описание, вдруг вам понравится. Итак, еще одна причина учить фразы, а не слова, это то, что благодаря фразам или предложениям мы учим фразовые глаголы. Их миллиард в английском языке, и как их запомнить вообще многие не понимают даже. А мы вам скажем, как их запомнить. Их нужно запоминать фразами или предложениями. Например, два фразовых глагола берем, knock out и knock up. Один из них означает knock out, а knock up означает родить. Просто так это сложно запомнить. Но если вы учите не просто фразовый глагол, одно слово, а целое предложение, например, что один мужчина knock out другого мужчину, как ты ударил, как дев, девчонка, и это, это, это ты называешь удар? Ладно. Если вы запомните фразу, что один мужчина knock out другого мужчину, вы вряд ли вспомните потом, что один мужчина родил второго мужчину. Сразу понятно, что он нокауты, значит, нокаутировал. Учить фразовые глаголы проще всего тоже именно в предложениях. И если согласны с этим мнением, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что у нас грядет еще очень много классных видео. А также, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы учите английские слова, какие используете сервисы. И если вам интересна тема искусства, то проходите по ссылке в описании, чтобы пройти один из пяти модулей, посвященных искусству и английскому языку. Этот курс называется Talk me Painting, что значит «Поговори со мной картина», и вы благодаря этому сможете учить слова красиво. Ну что, записал я! Не знаю, хорошо ли, плохо ли. Пока.